приветствую мои родные и с вами елена дегурова и, конечно же еженедельный наш прогноз а, на эту неделю с 27 мая по 2 июня и а, я на этой неделе не знаю как дальше вот мне захотелось разделить на три видео тоже пишите в комментариях может быть вам такой формат будет удобнее видео покороче первое видео будет вибрационный прогноз сейчас а второе видео будет астрологический прогноз и рекомендации по сферам жизни и третий прогноз я вам расскажу какие ритуалы стоит делать на этой неделе вот прям по дням пройдемся и конечно же я напоминаю что самая подробная информация о каждом лунном дне обо всех нюансах когда что и самое главное как необходимо делать вы можете найти в нашем клубе Яркожителей. информация туда добавляется и добавляется Постепенно туда будем добавлять мои закрытые записи достаточно ценных тренингов. Над этим сейчас работает тех отдел, поэтому мы так посчитали. Вот пока, то, что, пока то, что мы наметили, это добавить помимо материалов, которые я публикую о лунных циклах, вот рекомендации, практики, работающие со всеми секретами, это примерно на 50 тысяч рублей материала, который мы планируем разместить вот в ближайшие буквально месяц-два. Да, это, конечно же, не одного дня дела, да и в принципе огромное количество материала вам в один день тоже не нужно. Плюс приятный бонус, я вчера оповестила участников клуба, и вас тоже хочу обрадовать, для тех, кто только планирует вступать в наш клуб яркожителей, вот заявлено уже было, что я буду проводить практики, занятия на полнолуние и на новую луну, на новолуние, и вчера я объявила большой-большой, просто огромный бонус для вас, я буду проводить закрытые встречи платные для одной из компаний, встречи будут касаться желаний любви к себе то есть в принципе то что вас будет волновать это будут живые встречи когда мы будем гибко подходить и разбирать ваши вопросы с которыми вы сталкиваетесь предположим что-то разобрали на предыдущем занятии я увидела у вас много одинаковых блоков например да вот например не любовь к себе и мы на следующее занятие прорабатываем этот блок разбираем что это такое и так далее и так далее то есть занятия будут живые и для вас, точнее для тех, кто станет участниками клуба, эти занятия будут безоплатно, так что это еще один бонус, в общем всего-навсего 1000 рублей энергообмен, а мега-мега польза, которая будет вас постепенно вести в состояние счастья. Вот и сразу, раз уж пока такая получилась небольшая рекламная пауза, я напомню, что 27 числа, 27 мая сегодня мы проводим безоплатную встречу, вся информация и самое главное регистрация попадут только зарегистрированные участники во всех наших соцсетях, где вам удобнее, там переходите, смотрите, регистрируйтесь. Если вы смотрите в записи через какой-то промежуток времени, все равно ссылочку мы оставим под видео для регистрации, все равно переходите, потому что эта встреча, ну, подобная, она будет проходить более-менее регулярно, и вы сможете ее посетить, получить свою порцию удовольствия. Тема касается освобождение от долгов что нам мешает жить в изобилии и самое главное как же прийти к достатку тема важная актуальная для всех во все времена поэтому периодически я буду проводить следите за информацией переходите по ссылке регистрируйтесь и вам система покажет ближайшую дату когда будет проводиться эта встреча так что пожалуйста пользуйтесь тем что мы вам даем и главное не просто смотреть а делайте Итак, мои родные вибрационный прогноз на эту неделю ну во первых я вас хочу поздравить все существенные переходы энергии уже свершились поэтому кардинальных изменений атмосферы на предстоящей неделе ожидать нам не стоит это радует однако Внимание все равно будет обращено на некоторые влияния, которые будут задавать тон всему вокруг, вот буквально всему. Хоть безумных конфликтных вспышек не предвидится, да, а в целом неделя окажется спокойной и самая приятная, продуктивной. Необходимо все равно держать ухо востро. В противном случае в планы вмешаются некоторые влияния изначально не предусмотренные и могут испортить вам немножечко настроение. Первое, на чем мне очень хотелось бы заострить ваше внимание, это на том, что мир сейчас идет к новолунию. Вообще особо особо хочу обратить внимание что мы вступаем в фазу коридора затмений которая состоится у нас лунная и солнечная в июле, по-моему, это 2 июля и 17 июля. Кстати, в июле на затмении я всегда провожу вибрационные сеансы, тоже информация, кому интересно, полезно, пишите, обращайтесь, все ссылки просто нереально разместить, <клево> а вот обращайтесь, это очень мощные сеансы. Мы их провели уже, по-моему, 17, и у людей с каждым сеансом улучшается все во всех сферах жизни. Там мы прорабатываем 5 сфер жизни. Да? Здоровье, изобилие, отношения, любовь к себе и открытие состояния яркожителя, то есть поточного состояния, состояния радости. Вот с этим мы работаем, хотя они все взаимосвязаны. Вот, и это такой большой, да, шаг вперед, но вот сейчас мир идет к новолунию, это значит, что луна на данный момент убывающая и склоняет к избавлению от программ, которые себя изжили, можно выбрасывать без сожаления вещи, лежащие мертвым грузом, на продолжительное количество времени можно проводить ритуалы отпускания для тех людей кто внезапно ушел из жизни и растали и, и, и расстался с вами словом время когда можно и нужно прочертить своеобразную черту итога также вы можете очень эффективно использовать вибрационные практики на освобождение от финансовых блоков они на убывающую луну работают просто великолепно это сервис исцеляющей вибрации, тоже ссылочки все есть, у меня на сайте digurova 24ru переходите, смотрите, либо пишите в соцсетях, я отвечу, либо мои помощники, кто-то вам ответит обязательно. Вот, отпускать, очищаться, заглядывать внутрь себя, задавать вопросы и сверяться со всеми духовными целями. Это прекраснейшее время, чтобы, ну, магическим, да, таким неким, не люблю я это немножко слово, тем не менее, магическим не в плане магии, да, в плане вот познания себя, вот почистить себя от накопленного негатива, сделать аналогичное с местом жительства, со средством передвижения. И, кстати, в клубе я выложила массу информации, как раз, смотрите, там по каждому лунному дню, идет информация по очищению в том числе безопасная, эффективная для того чтобы вы могли почистить себя это и чии это и заговоры то есть пользуйтесь пожалуйста выбирайте то что вам надо то что вам интересно пользуйтесь все проверенное досконально а вот второе влияние оно чуть более явное будет и будет длиться практически всю рабочую неделю Коснется оно сферы общения, сферы коммуникации, вот любого рода поездок, командировок, обучений, внезапно нахлынет желание изучать вот буквально все курсы по своей специальности, а, перечитать как можно больше книг в этом направлении. Если в, на той неделе это было обучение не по специальности, как раз таки, да, то на этой неделе мы уже с вами а, говорим об обучении по специальности. И вообще в целом а, довольно хорошее время, чтобы действительно начать обучаться совершенно разным вещам однако мои родные будьте бдительны пожалуйста и постарайтесь не расслабляться вот прям не растекаться в этом обучении да не распыляйте себя на несколько направлений выберите что-то одно максимум два и идите в этом направлении изучайте познавайтесь совершенствуйтесь вообще вся неделя может пройти во множественных необычных, небольших поездках, встречи с друзьями, коллегами, для обмена новостями, для обмена опытом, а на, на коммуникацию сейчас тоже очень желательно обратить внимание, поскольку ну, некоторые люди могут буквально нависать над э, другими со своим мнением, прям, знаете, наседать, и вот, Проталкивать его, может быть, даже манипулировать. Обходите различные споры путем поиска нескольких точек зрения и обсуждения их. То есть учите, учитесь маневрировать, учитесь быть <клыш> гибкими, а, учитесь а, а, растворять немножко свою категоричность «вот так и больше никак». Вот давай посмотрим, как мы можем выбрать несколько точек зрения, несколько вариантов, которые устроят нас обоих. Давай посмотрим, давай вместе подумаем. И тогда вы э, обойдете острые углы этой недели. <coughs> в данный момент принимать какое-то радикальное решение не рекомендуется, поскольку людьми в большей степени будут править эмоции, а не разум. И даже если из вас клешнями вытаскивают обещания, выполнить которое будет затруднительно или нет никакого желания, говорите прямо и четко, нет, даже без объяснения может быть, почему это нет. Это ваше решение, потому что еще такой нюанс, честность сейчас самый лучший друг любых переговорщиков, неважно, у вас переговоры в делах, в бизнесе, в чем бы то ни было, переговоры, они ну вот очень важна честность зато уже к концу недели мировоззрение а, обещает мироздание обещает нам приятный сюрприз в денежной сфере и в любовной сфере и если вы долго и упорно трудились старались приумножить собственный капитал то стоит ждать хороших поступлений на счет это может быть Приятная премия к основной заработной плате. Это может быть, ну, не знаю, неожиданная, солидная подработка или начисление в процента в банке. Да? Ну, Что-то где-то припадет, привалит. И интересно, что сексуальная энергия сейчас бьет ключом и позволяет решать многие вопросы, в том числе и материального характера, благодаря своей привлекательности. И ведь неудивительно, мои родные, посмотрите, когда у нас внутреннее состояние, ну, сексуальности называют, да, привлекательности, я не имею в виду мини-юбка, глубокое декольте, <coughs> челочки, да, это не про то. А вот внутреннее состояние привлекательности, особенно женщины, Внутреннее ее довольство собой, внутреннее ее ресурсное состояние, когда оно у нас пышет, тогда и деньги у нас идут легко, а когда мы а, находимся в, в проблемах, в голове, в делах и забываем об отдыхе, то о каких деньгах может идти речь? Запомните, пожалуйста, я не устаю напоминать везде на всех тренингах, встречах. Деньги – это энергия, и энергия ресурсного состояния. И ваши деньги показывают вам уровень вашего ресурсного состояния. А блоки, установки, они, конечно же, влияют очень сильно, но чем больше у нас блоков и установок в нашей прекрасной головушке, тем меньше у нас ресурсного состояния, соответственно, у нас меньше денег. Все взаимосвязано, нельзя работать с одним, с другим, с третьим отдельно. Поэтому я провожу многомерную работу с людьми и многомерное обучение. Так что имейте в виду, а для того, чтобы ваше сексуальное ресурсное состояние было а, вот ну, по возможности, насколько вы можете его развить максимально, для этого вам надо каждый день продумывать, что сделать для самой себя или для самого себя прекрасного сегодня, а, что я, чем я себя сегодня побалую. Сделайте, маски сделайте, мужчины, пойди, посмотрите, не знаю, футбол, пойдите на автошоу какой-то, пойдите, посмотрите автомобиль новый, то есть делайте что-то, что вас сделает чуточку счастливее каждый день. Только это должно быть не деградирующее. Полежать на диване, попить пиво с сигаретой. Да? Но ну, наконец-таки брошу все дела. Дегурова позволила расслабиться. И вот меня доставляет удовольствие побухать, покурить и потупить в сериалах. Нет, мои родные, это вообще не про ресурсное состояние, это про деградацию. Поэтому раскрываемся, раскрываемся, раскрываемся, может быть, пойдите на какое-то дефиле, пойдите на какое-то, ну вот обучение дефиле, да, ходить красиво, плечики расправить, это тоже способствует, то есть вот, ну, почувствуйте, раскройте, кстати, участники клуба сейчас проходят, и вы еще можете успеть открыть доступ, к тренингу триумф новой женщины вот сейчас он тоже очень-очень актуален и сексуальное состояние женщины мы тоже там с вами прорабатываем поэтому быстренько скорее в клуб и прорабатывать потому что это сейчас как нельзя актуально вот и вообще не стесняйтесь в последние дни вот рабочей недели даже что-то просить вот ваше состояние, особенно если вы будете использовать все мои рекомендации из клуба, плюс еще «Триумф новая женщины» будете использовать, вообще вы просто станете супер. А ваше состояние оно изменится я кстати вот девчонки пишут там а, в клубе а, как они вот прорабатывают эти состояния я наверное сделаю подборочку а, информацию немножечко вам тоже в соцсетях а, в картинках сделаю потому что оно меняется меняется состояние мировоззрение и вот если вы раскроете себя на этой неделе то вы можете не стесняться просить повышения по службе например а, знакомиться с новыми коллегами брать на себя разовые задачи, где вы можете во всей красе проявить свои личностные качества, вы можете идти знакомиться в общество выше уровнем, где вы раньше не были. Ну то есть вот можете а, это делать, у вас прям само состояние будет вести в этом направлении. Вообще в любовной сфере примерно с пятницы по воскресенье будет преобладать Страстность, чувственность, желание комфорта. Поэтому для свиданий рекомендуется выбрать уединенные места, которые вам позволят насладиться друг другом сполна. На этом именно вибрационный прогноз я завершаю. Сейчас буквально закончим обработку и выйдет второе видео с астрологическим прогнозом, с рекомендациями по каждой сфере жизни. Здесь я чуть-чуть затронула любовную сферу. Вот, и третье видео выйдет с рекомендациями, какие ритуалы делать. И напоминаю, что в нашем клубе яркожителей вы можете найти именно те ритуалы, которые а, прописаны на каждый лунный день, для каждой цели, для того, чтобы вы могли использовать качественные, проверенные ритуалы. А, они различные это будут и масла и про камни и э, именно ритуалы какие-то практики потом я еще буду записывать медитации на каждый лунный день поэтому быстренько скорее в клуб и не забывайте пожалуйста поставить лайк за полезняшку поделиться с друзьями чтобы как можно больше людей стало в нашем мире счастливыми и поделиться это вот здесь в ютубе или в любой соцсети, где вы увидите это видео. И конечно же подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе первых о выходе нового видео. А я вам говорю сейчас до свидания. С вами была Елена Дегурова. И конечно же я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока, до встречи в следующем видео.